Друзья, с вами я Сулхан и сегодня я сделал для вас новое видео. Если вы готовы поднять себе настроение, то тогда смотрим! Очень интересно, каково было весеннее настроения? видео про человека, которому реально не повезло. анимации делаются на компьютере а что делать если нет компьютера мужики нашли решение а Называть своих девушек котенка некоторые принимают это в прямом смысле. В Дубае придумали новый вид транспорта, но только этот билет в один конец. يلا سوفك يلاقي الشاب طاب هوا عليكم ماشا بقولك ايه انا بسيس اقولك اني مخاف اه بقولك انت بسولدة Находчивые студенты придумали новый метод сна, который называется sleeping school, что в переводе спать в школе. Ребята, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на этот канал. Всем удачи, всем пока!